А, то есть мне брать вертолёт. Здравствуйте, босс. что я ты Я в банде, я твоей организации. Да-да, я в меточку, меточку да. за вашу голову, голову назначена награда. Интересно. У тебя, у, тебя такой, у тебя такой ник прикольный типа, ты отображаешься как псих на карте как? псих а потому что, говоришь, за меня кто-то голову назначил я не знаю почему и за что ты убиваем у меня. Ну тут Миша тут ничего лишнего. Ну ты можешь убить меня. А. Нет, синтез дали. Ну потому что за меня, за меня. где теперь? Ну-ка теперь. Мы будем на твоей летать. нет. Ты на как враг отмечаешься. Почему? А у Это меня во-первых, во-первых, у меня вообще нет организации. А в этой в этой сессии уже максимальное количество боссов. Получается, мы не сможем или сможем? Я зашел свой. Сейчас, О, зашел. А, да, так тогда баг просто случился. Открывай. мне ещ твоих махив скусить, а у меня тут какая-то плотная стоит. Так, Я. Yeah. Чтобы... Чтобы получить, нужно стать шефом или президентом мотоклуба. клуба А мы будем стать еще раз. Оля, не голову. Сейчас. О! Выключилось? Да. Приглашай. Нет, Только какая? не меня жду. Хорошо. Ты меня пригласил, а я принял? Э, не знаю А, да, я принял Так, давай, короче, тр транс транспорт для отхода и хатерский устройство потом Транспорт для отхода выбирай Точно стал? Да А, нет так, теперь, ты стал? Вот, теперь стал? теперь стал ой стой смотри оказывается можно выбирать да транспортное ухода, специфические задания вот нам нужна отручатка и термический отряд нет. обязательно нет смотри транспорт для отхода манчест страйдер или дефайли какой Сейчас я сам посмотрю ой. ты видишь Или надо стрим запустить? Не, я, я могу сам. Давай лектора. Электро. Хотя, подожди, нет. Ладно, электро. лектора. давай. Давай, электро. Okay, let's get your мы на твоей? Давай на моей. Она бронирована. Она бронирована. Okay. Ладно, просто телефон летает. А их. А сейчас сам вертолет перед открытом тебе придется уничтожить, чтобы заказать. А там кто-то сидит. Вертолет, видишь? А, понятно. Это же вертолет в Пегасус. Его можно не переделывать. А, Перевызывать. Нет, это. Это можно сказать. Организация, организация активировала скрытую организацию. Нет, всё-таки а, это отвратительно. Приезжай. А надо? Там надо приехать. Э, что такое? Потому что задание началось. А, нет, надо было пешком. там у тебя уже стрельба? ну нет у меня грудится а да стрельба так убил Собраться. я всех у тебя убил я тоже вводя всех сейчас у меня такое есть основу нужно собирать транспорт для отхода Смотрите, нужно смотреть и найти вот этот. Мотоцикл? Да, мотоцикл. Вон. Он. А и патронов нет. Хотите вон тут у меня еще один. Стой, у меня нигде патронов нет. Где? а, вот. А, вот они на карте появились. Ай, афу. Открываться от полиции. Че куда я? Я не знаю. И вот здесь прятаться можно. На второй этаж просто ехать. А, нет, это не второй этаж. Ну, это не второй. Но, по-моему, мы все-таки спрятались. Вида? Вроде бы, да. Да есть, да есть. смотрели да у меня все я и я оторвался нет. а ты? я нет нет тут работает стрелочка нет здесь не стрелочки здесь нампад да да все просто едет на это еду Не, я быстрее мотоцикл выпал все-таки хороший. Они у нас одинаковые. Не, я говорю то, что там, и когда мы выбирали, на базе еще. Я скрылся? Я завез первый. Ты езжай сразу со вторым, третьим, так, Это здесь по времени ограничено, если что? В смысле? Вот часа все на прохождение миссии. мы успеем. Mm -hmm. Да он нашел меня, кажется. Да нашли. Как ты скрылся? А я злоню. Я сейчас убью. Ай! Все, я у а, нет, еще жив. Кружу где только можно? Да вс, я же скрылся. Наверное. Можно звезды пропасть. Как они пропадут, если тут везде кто-нибудь едет? О, наконец-то. Ура плюс один. Ты где? Когда когда зайдешь в склад опять? Беги сразу вперед. <связь> А, здесь, здесь есть что? На, на этом мотоцикле есть ускорение. На X? На Е. E. А. а ты как ты назад вернулся? На машине механика вызвал и вернулся. А. Ну, у меня есть вертолет. Это погиб. погиб. Это баба сбила. Я Вздох. Стоп, а где опять? Их брать. А вот они указываются. налечу уже почти. полусломанном вертолете лечу все сломал Я уже вижу полицию к тебе едет, а вот это. за что-то не сблюдать шмяк оп ня А вот розовый. На Е e ускорение? Да. А вот, написано для активации керс. Что такое керс? Понятно. Я сказал, что с трупами нельзя. Нельзя. Я пробовал. site Всё, ура! Сказывается. Ну, не ура, я ненавижу больше всего отбиваться в от игре. Наконец-то. а прессор чай-то твой. не так прессор здесь. Знак какой-то чувак летает. Да не, он, видимо, умер. Прессор стоит. Знак какой-то чувак с КРГБ летает. Он хочет меня украсть, наверное. Ой, ты доставил? Нет. А почему меня выкинуло? А, помогите доставить транспорт в игровой зал. Стой, стой там. Я просто взлетел на магистрали, я сейчас очень далеко от него. Да я понял. Где хм? он надо делать? А где я пресса? Могу тебе помочь? Кто-то кричит. Куда? SDK при А где мой транспорт? Я не помню где я мотоцикла свою пространку там ты прикол да. ну, на карте даже не отмечается потому что ты должен запомнить Ты далеко умер Ты же говорил ты недалеко умер я не умер я слетел с него я вот так вот на магистрале летел влетел в нее и, и улетел а вот цикл остался на магистрале ну либо он зарескал ну либо он внизу А нет. Да я от миссии смотрел. Это же, он даже не на этой магистрали. А вот на этой, по-моему. Даже будут дальше с полным туса. Ой, какая красивая машина. Забираю. Нашел? Нет, я, я ищу как заехать на эту мегистерию. Нашел. Ура! Я на шоссе вот этому. Просто потом ключи от хранилища сделаем и всё, вдруг часком. Угу. Mm -hmm. не, не захожу Сейчас я пока отойду, еще сбежал. Ты не туда подбежал. Я знаю, я хочу оружие прокачать. Это очень дорого. Сейчас. А у меня уже все оказывается открыто здесь, кроме расцветок. Сейчас еще одно. Предметы боеприпасы. Хакерское устройство. Я... А там есть выбор хакерского устройства. Не знаю. Сейчас посмотрю. Я. Yeah. Нету. Ч, тогда запускай его? Продолжение Человек. А, нет. Человек ушёл. Ой. Выходи, выходи, ты чё? Зачем <соспитывание> ты убиваешь? Здесь написано, а, уничтожьте цели. Спасибо. Что я всех уничтожил? Да потому что ты и меня уничтожил. А, я тебя убил? Да. Ну, ты прям, вам под, прицел, там, под Не хотелось. А, ты агент, амин. Давай я. Я-я-я-я-я. А, уже ты. Ты тоже нужно то пускать. Ты должен что-то пускать. Как? Зачем? А -а, а а хотя нет, смотри. Обыщите. все. О, это стол спися. Я больше не люблю. Ну, а самое сложное. Почему наоборот? Меньше стрельбы. Нам даже оружие не доставай. Ой, я одной рукой ем просто. Ну, можно одной рукой водить. Я, я отвернулся на пакет и улетел в тачку у меня нет пустая рука выбора. ой ой ой ты мог там проехать Дожди не спеши у нас не смог тебя придется подождать Ah, oh. holy hell you made it all the way up you now the device you're looking for should be on this floor it'll be somewhere around a metal briefcase most likely ah, sure. oh okay oh. А, ну оно опять где-то там. нашел. Он mm. Вряд ли. Не вряд ли, но ладно. Почему? А, нет. Я всё huh? сказал. Ай, Стим открылся. Меня убил. You're You're... Так просто не бывает, да. А, это ты Вот сейчас нам Курума Масхев, беги быстрее машину, машина беги. Бегу Фух. Скройся Что от полиции. На... Нас никак не простреляют. Почему? Через окна. Нет, они здесь бронированные. Кстати, там быстрее розыгрышат, потому что ты... они тебя теряют. Вон мы нашли другого, С ним убил. Мы едем в горы, куда они только с не поедут да. Примерно. Все, ну, Ехать в горы это самый оптимальный вариант. Хотя нет. Что нас сейчас убьет с вертолета. Виж, okay. как mm -hmm. oh, новый подпальный ночной клуб. Потом все врезаешься. Создание взрывчаткой. С, с взрывчаткой? А, наверное, попить там. Как хотелось, я сказал, давай в мою машину. Я взрывчатку начну. Угу. Mm -hmm. Не термоядерный. Ой, вот это надо на делюксов делать. Там, а, ты пока есть? Ты пока есть, я приду. правильно едешь ты ч ⁇ там поворот был здесь и правильно едешь поворот здесь я объезжаю честно ты правильно ехал Дива. там поворот же был изначально Татьяна? Поездки с игроками тоже арпадают. Угу. еще куда? не рада. а нет там еще вертолет. у тебя же есть базука есть только я а я там и что отрезать где а вон. Я тогда сейчас буду... А, нет, я... А, я а убьют. меня сейчас убил. Меня убил. Я убил одного. Да вертолет мешает. Ты умер? А меня да. тоже убили. Лодки надо экономить. А вот у меня есть тяжелый пулемет. Вертолет э у нас сначала сбить. С этим проблема. Как бы По-моему, подбителя убил. А, нет, я стрелка убил. Мини-грана не надо... ну, зажми просто и вс. мини ноль. Толсмотра он ноль. Да. Да. Серьезно? Я вот потом потому что я стрелка убил. Ты стрелка убил? А нет, ты водитель, все-таки, наверное. Сейчас водительный раздох. Ты водную одежду взял? Нет. Ладно, все, я Сейчас не стал. Ну я могу прикрывать. Подожди. Давай наоборот. Ты сдай руль. На да это на Есть. Я, я едь, просто поедь. Едь. А ты не выпадешь? Ну, я хотел то спросить. Что? Походу выпаду. Выпаду. Выпадешь. Едь. Едь, едь. Я да. Но тебе все равно надо выпасть. А главное я прыгал. Так, одного я убил. Так. Сейчас беру свой любимый револьвер. Ч я не мишцу не могу быть. А, я так Всё, давай чистим. Сейчас боевопасы купить. Предметы, боеприпасы. Племет все. Боевик нет. С нами нет. ППГ. Сказал, что ты, общем... ты где? Я под водой. А, я думал ты мне. Я не, не умею управлять. Я умею чуть-чуть. Ну возьми На шеф если что, быстрее плавать. Вниз вниз дабл что Я нашел, площадку, но она не берется. Значит, надо поближе мне покой построить. Будет ну, тебе тоже брать. Ты как запрыгну? А, вот. Глобальный сигнал 5 секунд. Ай, вертолет. Я вижу. Сейчас. Как запрыгнуть? Все, поплыли, поплыли, поплыли. Меня убили. А, -а, -а понял. Я сейчас тоже. Меня тоже фигнули. Походу. Да, меня меня... А, вот Надеюсь, она не упадет на дно. Плавает. Сейчас надо то испарится. И упалик. что, лодки вот, испарятся под плыве? Вон они. Они. они только что пропали, если что. Угу. чем прыгнул? Я и... вторые искать. Западобрал я? Да. Ты тогда еще вторую? Я доплыл. Это не найдешь. Ты не выживешь. Меня убили. Я так как раз выжил, смотри. Это, это последняя миссия, когда есть. Ну почему нельзя покупать оружие? Ну почему на определенный уровень? Чувак на истребителя Короче, я выжил Короче, у тебя еще один вертолет летает, если что mm -hmm. Я думаю, ты его вот толкуешь я буду на лодке, то нет. Потому что он на землю он не хочет лететь почему-то. Я его к земле гоню. А вот Все, сейчас умру точно. Или, или если я достану ракетницу и сделаю такой вот. Смотри, там да. вон тварь летает. Он реально летается и... вот. его. Вот. И вообще крещел убьешь. Я крыло подбил. Хвостик. Всё. наконец -то. Поплыли. А это челки? Тут что ну, такие дал Мы с ним прям щаимплот на Да ты, -ты издеваешься бесконечно будет спамиться. Поэтому хватай. Хватай. Иди. Только что все нормально было. У тебя оружие. Понятно. Я не вижу за это. это. Это просто самое то. Понятно, ты еще опять вдох. Но это будет очень долго. Да. Я хочу закончить с этим. Что Ты хочешь? Закончить. Уже как эту но ну, эту миссию. И всю же к следующей. Да я не попадаю. Не знаешь просто так патроны? Один минус. Второй минус. Я пытаюсь тебя прикрывать. Я забрал. Вызывай пока что до люкса. ми ми ми ми Механик. Аккуратней. что он меня убил. А, Я эти лота убил. У меня оружие ни, ни на чем нет. Теперь. Все. бегом. Я больше, короче, лодкой не пользуемся, пользуемся только до люкса. Скинешь меня прям под я и будешь там летать. А ты сможешь забраться? Да. Я... У мне придется вышку обратно, я не смогу в до залезть с воды. Уйти прямо на мет... Вон на карте метка отображается. Какая? Вон. Кругляшок. На ее нет. Вот сюда. А, ну у меня только твоя. У меня пишет, смотрите, обломки найдите. <свист> В чат, я охранил. Липтон дура. Это по-моему тот, кто тебя убил. Yeah. Ха-х-хаф-хах-хаф. кто то на вертолете я убил стрелка стрелок то нам опасен вот теперь точно убил или не стреляй по ним не правда вообще из ниоткуда жаль что быстрее нельзя. А я буду летать я плохо прыгаю в воду просто прыгнешь будешь а. плавать нас колеса э. э. На а я концов у меня вообще нет патронов Я от первого лица, кстати, смотрю. Я тоже от первого лица постоянно летаю. А, да. 2000дали за хорошее поведение сейчас и пойдем сказал что мы сейчас пойдем но ну, мы упали фактически вот вот ну, из того что я управляю здесь еще не знаю На плыть сечность ногу проще делается сетку на вертолетом очень просто между прочим просто нам падиком я в костюме в костюме. Да, в костюме давай прыгай а нет сюда Ты прыгаешь а да я просто не знаю где там там просто вниз реально прямо под этот знак и там он вот, э, там такая вот ядерная бомба Типа... У вас 5 минут. Почему? Потому что мы уже полчаса задания пытаемся выполнить. Давай быстрее я стараюсь не может быстрее но ну, здесь самолет а вот вижу там очень много ящиков фейковых Выплыви. это нет мы должны мигать нет а, да. я а не помню вот. Одним стрелочка зеленый должна появиться. Ну, ну мы, короче, не успели. Нам летить очень далеко. Потому что здесь не видно ничего. О, oh, нашел ой, все я склон. Я прямо тобой. Вон пометки показываю. Эф, попробуй потыкать. Попробуем. Не. не успеем. Здесь нет поблизости ничего. Вон. Я yeah, может заканчивается да. Здесь место, прочим остров какой-то. Нет, я выпрыгнул. Всё, теперь мы точно не успели. Машина воздуха осталась. Логично. Сейчас она упадет. Она не упадет, она так и будет летать. А. Yeah, господи, но меня, короче, это не будут перепроходить, я пойду раз играть. Зачем? Мы, мы можем это Кайоперико попробовать. Сейчас. Погоди. Осадка. Стой, не, не отходи далеко. Вон там подлодка. Видишь? Слева. Зачем подлодка такая? А что это такое? Подлодка это. Плыви к ней. Как мне туда доходить? Ты дверь пропустил. Ты здесь тоже можно. Так, я... Я. Я. с членом организации. Что здесь Ну, во-первых, здесь задание, а во-вторых, это как транспорт. Как нам ехать? Где? Я побежал к Бладу. Логично. Так. здесь. Короче, нужно в рубку подняться. Вот. Ты где? Всё не видно. А внизу, каком-то. А, ты должен наверх подняться ко мне. Хватит здесь лестницы. Вот здесь можно управлять. Ну, в смысле? Не надо выйти из косатки. Вот здесь. Первое, а здесь. Это... Здесь задание, здесь можно ракетами управлять. Здесь самой вот, подводкой. я могу пустить ракету а, куда нам подбить? ну, куда хочешь а как тут control и на не ну, могло еще задание запи с этим кая перека, которая... Дэйв и Кейн Мусик в частном терминале Маус. Сейчас показывается точка. на... на plane? А? Нам нужно на точку. Пусть прям плыть на ней нужно, да? Угу. А можно? В смысле? Выйти... F... Или я? Сплыть, Ctrl-Shift. Ну, либо Ctrl, либо Shift. Вы что, я удаляюсь. Вот, я с смотрю. Сейчас вот он что-то снова. Е. В перископ смотреть можно еще. Ты как-то плаваешь, как типа, подпрыгиваешь. Это вообще сложно это не сложно. можно как с ней слезть как-нибудь Слезть F и и и, и без этого доехать в смысле нет она нет. очень медленная хотя тут же вертолет есть давай попробуем слезть давай навертоле у тебя нелов и наиграть а типа русская о вертолет да. <звы> это я так подожди а как мне выйти вылетай пока на плак в этот бесконечный достанет то, достань это. Я протопил. Нет, time, может, Сейчас запросить под лодку, нет, for лодка, внутри? Hello, this is Morse Mutual Insurance. Have a nice day. I have run many operations, Captain. but Так, я внутри. Ты тоже, по-моему, тут я не могу, Потому что там моя подводка вас хотя бы сесть рядом в я вообще не могу меня сесть я вот Ф -ф -ф -ф. сел а, а теперь попробуй вот сейчас я лусь вот теперь покидаем Believe... Ставишь метку, там же на карте есть желтый грузок. Да, она не ушла. Так хотя быстрее доедем. Лично. Садка очень медленная. быстрый быстро. Вот у меня еще тут какой-то бункер был, вот так. этот снизу. Это же, вот а, он. он. Это, это для судного дня. Мы вот не пройдем. Но ну, сейчас вот левел включает, тогда пройдем. Ну это, не знаю, там, сколько там нужно очень, качать? Там очень много, там очень много Там только, там просто все помешано, это на выживание. Ты не снижаешься, ты рано снижаешься. Я еще не снижаюсь. Ты у меня упал. Ты у меня выпал, кстати. А ты у меня зачем снизился? В смысле? Я лечу. я внизу. Вообще где? Лети, я приеду. Мне... мне просто выпадать или аккуратно снижать? Да, ко мне не надо лететь, к ним все аккуратно. Я к ним лечу. Я уже в аэропорту. РПГ. может за уровень какой нибудь хотя уже 19, между прочим отличал я бесплатно жрачки на триол, на уголке серьезно да я не знал об этом да эти месяцы все по, все по, по максималке в смысле что именно все предметы А Прикольно делать? Э, не знаю, почему метка пропала с заданием, не понял. А найти? У тебя еще есть эта метка? Yes. Я тоже. А -а -а. Может, надо все-таки на касатке? Метка сюда показываю. было ехать я по-моему можно было пригнать В самолет сесть? Смотри, а. что а, не жарится на нет, нет может у нас что-то магнит катсцена что взорвалась это я тебя пытался может, можешь? Да, я ж. Как ты меня убивал все разы? Ладно, я пошел в раунд. Значит, надоело мне в это играть. Да не, подожди, сейчас. Да я не хочу, что он сейчас делает. А... Знаешь, где я появился? В море. Почему я... Не, просто посмотри, где я. Я вижу петель. Это... Почему я здесь? Как мне доехать до красоты? 4 Я вышел, за что? Угу. Mm -hmm. Факт мы за сегодня ничего не сделали. Потому что, по сути, ты рано вышел.